Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Для того, чтобы поставить диагноз стрессовой инконтиненции, то есть стрессовое недержание мочи, врачу нужно выполнить несколько следующих исследований. Уродинамическое исследование. Некоторые уродинамические пробы, проба Вальсальвы, проба Маршала, ПАД-тест, прокладочный тест, провести сбор анамнеза пациента и оценить уретровизикарный угол при ультразвуковом исследовании органов малого таза и в частности мочевого пузыря. Также для постановки стрессового недержания мочи обязательно необходимо оценивать специальный опросник для пациента и учитывать дневники мочеиспускания.